Приветствую вас на канале Жизнь деревни. Продолжаем рассказывать о наших цветах. Сегодня мы расскажем о турецкой гвоздике. Это она. Высаживали мы с семян и у нас гвоздика зацвела на второй год. Что она из себя представляет? По высоте. Кустик у нас до 60 сантиметров. Цветочки у нас небольшие в диаметре сантиметр полтора вот такой цвет она сама сеется здесь и растет это этот кустик уже ему года два или три этот кустик насеялся сам и ему год и вот еще также уже насеялась простой красивый Сейчас и Ах, Пахнет как гвоздика Как обычная гвоздика Мы посадили этот цветок И больше ничего не делаем Иногда только сорняки убираем Так что цветок хороший Красивый, неприхотливый Нам нравится Здоровья вам и благополучия